Так, дорогие друзья, сейчас расскажу вам удивительную новость, что очень суперский классный инструмент для работы в интернете абсолютно в любом проекте вы можете получить абсолютно бесплатно. Сейчас идет акция от проекта King Profit, в котором можно сделать любой Telegram-бот или скопировать уже существующего бота буквально за 10 минут абсолютно бесплатно. Что нужно сделать для того, чтобы создать себе супер-пупер-инструмент? Нужно просто зарегистрироваться, создать бота, и вам его оплачивают. Акция работает с 26, 26.12.22 по 10.01.23 года. То есть еще более 10 дней, когда можно воспользоваться акцией и сделать себе вот такого или какого-то любого другого крутого телеграм-бота, где будут... И кнопки, при нажатии на которых откроется вся нужная вам информация. Например, нажимая партнерская программа, открывается. То есть, вы любую информацию по вашему проекту сможете разместить в вашем боте. Плюс к этому, друзья, в данном боте, в любом вашем боте, вы будете видеть всех, кто заходил данного бота. То есть, вы будете видеть их логины и сможете с ними связаться, если вам это необходимо. Далее, вы можете делать рассылки за буквально 5 секунд. И все, кто заходил данного бота, вот 171 человек и 24 отписалось, то есть, примерно 150 человек в данном боте получит рассылку практически мгновенно. Также вы можете составить серию писем при которой человек, который зашел в бота, он, он начнет получать серию писем, которые вы составили. То есть первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое письмо и доводить до результата, до регистрации, до оплаты уже конкретно, что вы будете делать. То есть абсолютно бесплатно такой суперский инструмент вы получаете. Вам нужно только зарегистрироваться в King Profit, создать телеграм бота своего, и вам его оплачивают.